Доброе утро, друзья! Уже стало традиционным встречаться нам по утрам на нашем утреннем кофе. Сегодня с вами Татьяна Кузьминых. Поделюсь с вами сегодня своими фишками, как я использую для привлечения крупных игроков рынка, так скажем, да, именно наши фишки по маркетингу, как я это использую. Доброе, бодрое утро, Воля! Как всегда в строю, как всегда на отдаче, Оль, спасибо тебе за твой позитив, за твое присутствие, теплоту душевную, спасибо большое. Так, ну что, все у нас сейчас присоединяются, уже 9.00 по Москве. Пока, так, Наталья, доброе утро. Пока у нас узкий круг такой, да. Но, ребят, вот даже Марина, Юрий, спасибо, ребят, что камеру включили, очень приятно общаться лицом к лицу, а не просто самой собой. Здорово. Всем привет. Ой, Самары. Вообще у нас география очень обширна, ребят. Можете написать, из каких вы городов. Пока мы сейчас всех ожидаем. И хочу вам предложить сегодня интерактив. То есть я все-таки за то, чтобы мы с вами работали. Правильно, мы же собираемся не для того, чтобы просто спикера послушать. Доброе утро, Надежда. Доброе-доброе утро. Присоединяйтесь, и будем с вами начинать. Ребят, у нас мероприятие для партнеров, но я не исключаю, что появляются на наших мероприятиях и новички. Мероприятие, которое я проводила, кофе, запуск новичка, люди до сих пор смотрят записи, пишут в личку, спрашивают, где есть в соцсетях. Ребят, я везде в соцсетях, как Татьяна Кузьминых. То есть вы меня можете найти именно по имени, по имени фамилии, я не скрываюсь ни от кого, свои данные не скрываю, то есть моя публичность, она открыта, если вам интересно. И еще хочу сразу сказать особо беспокоящимся, ребят, я развиваю только лови кэшбэк, чтобы вы понимали, никаких предложений я не рассматриваю, не пишите мне, не портите себе карму, мне это не нравится. Ребят, ну что, я за интерактив еще расскажу, да, поставьте, пожалуйста, так, пока ничего не ставим, кто был на запуске новичка... Из набережных Челнов. Отлично. Приветствую, приветствую, ребят. Смотрите, кто был на запуске новичка, составил списки, прописал цели, мечты и заключил моральный контракт с наставником. Кто сделал все три рекомендации, поставьте десяточку. Кто сделал две из трех рекомендаций, поставьте пять. Кто, ставил, кто сделал что-то одно, поставьте единичку. Так, Оля десятку поставила, Вера десятку поставила. Я сейчас объясню, почему я вообще за интерактив, за действие и так далее, ребят. Так, пока только два человека поставили. О, еще, так, пошли оценочки, ставьте. Ребят, смотрите, когда мы с вами вместе совместно работаем, это опять же новые нейронные связи. Я вам рекомендую записывать, именно писать ручкой, потому что новые нейронные связи дают вам, вижу, Марин, дают вам новые результаты, то есть ведут вас к новым результатам. Вот. А мы, собственно, для этого с вами и собираемся. Теперь, ребят, я хочу, я надеюсь, что здесь все партнеры, нас уже 82 человека, приятно. Ребят, кто изучил наш партнерский кабинет, кто знает, что у нас очень классно представлен наш маркетинг-план, что есть калькулятор, что можно посмотреть, выбрать, да, какой, какая линия, какое количество партнеров, какие действия, вы можете уже спрогнозировать свой доход. Кто это все, ребят, знает, поставьте восьмерку. Кто изучал партнерский кабинет, поставьте восьмерку. Марина знает. Ребят, на самом деле наш кабинет сделан таким образом, что я сейчас, конечно же, пересказывать наш с вами маркетинг не буду. То есть мы собрались, у нас есть тайминг, мы собрались для того, чтобы я поделилась фишками. Я этим, собственно, и буду с вами заниматься. Вот, Если вы до сих пор еще не сильно понимаете, о чем идет речь, я вам рекомендую просмотреть наш кабинет, изучить, как у нас настроено там все, да, как у нас маркетинг-план представлен. Очень все, вот настолько подробно, настолько просто, что по-другому -по я даже себе представить не могу. Ребят, я ни разу ни в одной из компаний не видела таких предоставленных расчетов. Вот. И еще я вам напомню, что мы с вами работаем с банками, мы работаем с платежной системой. И наши специалисты тоже в «Утреннем кофе» уже очень классно вам показывали, что в нашей системе деньги есть, и деньги большие. И именно на эту идею я привлекаю крупных игроков. То есть именно на эту идею я привлекаю крупных, ну, ну, скажем, лидеров MLM-индустрии, так скажем. Да? Я компоную предложения, как это сказать, УТП, уникальное торговое предложение, да, я предлагаю людям, исходя из тех объемов, что я себе представляю. Я еще в 2020 году знала, что идет, как бы кому-то нравится, кому-то не нравится это слово, ребят, но ну это рабочий термин, и я с ним работаю, и у меня проблем не возникает, оцифровка рынка. То есть с 2020 года активная оцифровка рынка банками, и у них в планах было оцифровать 25 миллионов человек и они готовы за это платить. Это, ребят, очень серьезные деньги, которые выделены банком нам с вами, как участникам этой программы. И сколько мы этих денег с вами заберем, сколько мы положим, это только наши с вами аппетиты, только мы с вами принимаем решение, сколько мы, в принципе, с вами ну, заберем с этого рынка. И иногда возникают, до сих пор еще возникают такие вопросы, такие, ну, возражением я это не назову, но люди могут э, утверждать, что э, где-то они еще не оставляют другой бизнес, потому что здесь они еще не зарабатывают. Ребят, ну нужно прописать себе план, да? Почему я сегодня про запуск новичка заговорила? Потому что когда мы с наставником в связке прописываем, что мы делаем, мы заключаем мора моральный контракт, и мы двигаемся по этому пути, понимаете? То есть, э, как я быстро построила большую сеть, ребят? Я приглашаю в свою первую линию, делая вот именно такое предложение, что банки в любом случае оцифровывают, у тебя уже есть твоя база, у тебя уже есть твоя команда, компания, ты просто покажи. Вот смотрите, сетевики, млм предприниматели приходят в бизнес с какой целью? Ну, предположим, людям понравился какой-то продукт. Но они же не фанаты вот именно этого продукта, как вот прям, ну, расшибиться, и вот больше они же ходят по обычным магазинам, да, они ездят в путешествия, они пользуются транспортом, они пользуются сотовой связью там и так далее. Но когда человек приходит в какую-то компанию, он организует там товарооборот, торговый процесс, чтобы получать комиссию от этого процесса, который он организовал. Все правильно я говорю? Для этого приходят люди в сеть, чтобы получать доход. Не от большой любви к какому-то там, не знаю, ананасу, пальме, к чему угодно, а именно заработать от того процесса, который они организуют, рекомендуют людям покупать именно здесь, именно это, и они получают свою комиссию. Во многих компаниях комиссия настолько несерьезная, что я даже в эту сторону голову не поверну. То есть я как потребитель буду со скидкой получать, а бизнес строить нет. То есть меня их деньги не заинтересуют. Такие деньги при товарообороте, при, при создании такого товарооборота в компанию меня, ну, то есть не привлекали. Что у нас э, здесь привлекательного и почему сетевики это слышат? Ну, во-первых, опять же скажу, ребят, работайте на свое имя, работайте честно, открыто, показывайте, что на вас можно положиться. И когда вы делаете человеку предложение, вы говорите о том, что сегодня это э, тренд, когда банки оцифровывают рынок, а у нас с вами в лови кэшбэк, ребят, электронная э, ну, правильно я говорю, да, виртуальная карта, которая выпускается в два клика, за которой ехать никуда не нужно. И она, ну, по всем критериям очень, очень опережает те карты, которые доставляют физически. Да, я думаю, что та карта, которая у нас будет в пластике мир, ну, как бы я опережаю немного события, да, я тоже почему-то уверена, что она у нас будет вот такая же уникальная. Но просто мы не будем себе изменять, мы будем давать рынку лучшее предложение. Вот. и когда мы предлагаем человеку, лидеру какой-то сети, предлагаем присоединиться к нам, мы его не просим менять его привычкой, мы не просим его бросать, его продуктовую компанию, предположим, да, я предлагаю монетизировать ему уже его существующую базу, то есть я ему предлагаю сделать простые действия, они закупают ежемесячно, Товар, ну, минимум, предположим, там есть компании, 10 тысяч, есть компании, 30 тысяч, идет у них оборот, личный оборот по сети. И раз у нее уже есть эта сеть, какая разница, с какой картой они это делают. А делая с нашей карты, она со своей сети еще раз деньги зарабатывает. Ребят, сетевик пришел зарабатывать, покажите ему. Он не нарушает ничего. Он берет банковскую карту классного несанкционного банка себе, да, очень модное сейчас слово «портфель». Сейчас все собирают в портфель. Мне вот как предпринимателю раньше никто не предложил как бы вот эту идею с портфелем на самом деле. У меня расходник был космический. Если бы мне показали, как часть денег возвращать, Наверное, я бы ну, как-то по-другому да, к этому относилась. А сейчас я прекрасно понимаю, что, ну да, вот такой инструмент есть, но сейчас, когда я уже этим предпринимательством, вот уже все, уже сегодня здесь с вами. Вот, поэтому смотрите, ребят, я предлагаю лидерам, я прям составляю в цифрах, наш маркетинг в слайдах вам в помощь, чтобы вы могли пообщаться, какая у него сеть, что он с этой сетью делает, какие у него там объемы, поговорите по-человечески, ребят. Ни в коем случае не говорите, что у него какой-то бизнес не, не такой. Не говорите такого. Вы просто разговариваете по-человечески, вы ему дополнительно даете фишку для своей сети. У меня таким образом люди подключаются, понимаете? Вот. Но тут, конечно, нужно понимать, что раз человек увлечен своим бизнесом, нужно находить точки соприкосновения, чтобы он продолжал вникать привлекать людей, тратить ежемесячно с нашей карты, потому что весь наш маркетинг построен на, построен на том, что человек, тратя, зарабатывает. И фишка моя, она заключается в том, что, ребят, я никогда не ставлю к себе в первую линию людей, которые не готов пригласить 10 товарищей. Понимаете? То есть я сразу на берегу договариваюсь минимум 10 человек. Что из этого всего следует? Мы знаем с вами, что у нас... Очень классный маркетинг, Первый, с первой линии 20%, со второй по четвертую 10%. Ребят, если 10 по 10, 10 моих э, человек в первой линии пригласили по 10 человек, это 100 человек, которые потратили по 10 тысяч рублей. Я делаю ТО миллион, и у меня открывается глубина, открывается пятая линия. Я уже лидером считаюсь, у меня уже есть ветки, да, несколько веток, которые запустились, и я уже начинаю с людьми работать, могу дальше расширять свою первую линию. Если у меня очень активная эта десятка, я могу с ними продолжать работать, их развивать, помогать им развивать. да. Помните, наш транзакционный кэшбэк – фишка нашего с вами э, вообще УТП. Ни одна компания не предлагает транзакционный кэшбэк. Я как предприниматель с земли мечтала, изучала операцию. все на свете изучала, я мечтала. Я видела сетевиков, я видела, что это интересные ребята, которые читают, движовые, позитивные. Кстати, вы знаете, ребят, с нашим, когда у нас классно обучены партнеры, нас пригла приглашают на очень хорошие должности, в очень неплохие такие, скажем, предприятия, ну назову так, да, без каких-то наводок, но вообще мы очень востребованы на рынке, вот, и что, потому что у нас, мы так прокачиваем своих партнеров, что ни один бизнес так не обучает своих сотрудников. Вот, так, возвращаюсь к десяткам, смотрите, когда я работаю со своей десяткой, я их обучаю, как работать со своей десяткой. У нас с вами вот это наше транзакционное кэшбэк, уникальное предложение, позволяет сделать расчеты. То есть смотрите, ребят, я сейчас не считаю даже 400 рублей от банка, которые учтены в маркетинге. Вы откроете свой кабинет и прямо сейчас можете посмотреть и по калькулятору составить свой предстоящий доход предположительный, да, предполагаемый. Вот смотрите, 0,5%. То есть я как предприниматель создаю бизнес, вкладываю огромные деньги, привлекаю к себе клиентов, и я зарабатываю только, когда они ко мне пришли. Понимаете? А когда одни от меня ушли, я перестала зарабатывать. И я все время думала, как же так вот придумать систему, когда люди просто там не знаю туалетную бумагу купили, хлеб купили, все что угодно, чтобы я с этого зарабатывала. И вот сейчас как раз такой тренд есть маркетплейсы. Есть банки, которые дают кэшбэк, и вам наверняка такие возражения поступали. Ребят, но ни одна компания не дает нам, не предлагает на рынке транзакционный кэшбэк. Это наша с вами фишка, ребят, понимаете? Наша, конечно же, еще фишка, что вся реферальная программа проходит через Банк, и у нас все это настолько грамотно, официально, и единственная компания, которая... Ну, в своем роде такие делают продвижение, да. Вот. То есть единственная компания, которая предоставляет такие возможности, которая платит за оформление карты в два клика, виртуальная карта, которая платит за транзакционный кэшбэк и так далее. Вот смотрите, ребят, считаем просто транзакционный кэшбэк. 10 по 10 на четвертом уровне у нас с вами 10 тысяч человек. Даже если посчитать с первой линии 10, а не 20, и со всех последующих по 10. Люди, притратив 10 тысяч рублей, начинают вам приносить пассивного дохода 50 тысяч рублей ежемесячно. Это тот минимум, который дает нам транзакционный кэшбэк. Без партнерского, без денег от банка, без всех тех плюшек, которые у нас с вами по маркетингу есть. Только на транзакционном кэшбэке. То, что я вам показала, 10 по 10, 100 человек тратят по 10 тысяч, и вы уже открываете глубину, позволяет вам с глубины начинать зарабатывать. Ребят, на пятом уровне при таком, ну, понятно, что не будет так ровно все. У меня были люди, которые ставили, там, я не знаю, по 100 человек в личку и по 200 человек в личку, особенно такие районы, как Икутия, Бурятия, вот они прям работают так вот, прям, как в последний раз. Вот, и тут уже не просчитаешь, да, вот так ровненько. Но вместе с тем, ребят, смотрите, когда вы открываете пятую линию, 10 по 10, у вас там уже 100 тысяч человек. Вот кому-то из людей кажется, что это огромная проделанная работа. Ребят, я вам скажу, что я за 4 месяца построила сеть в 170 тысяч человек на банковском продукте. Сегодня мы более аккуратно строим сеть, потому что мы выбираем, мы хотим надежных партнеров. Я 100% хочу надежных партнеров в свою команду. И я отвечаю за продукт, за компанию, я лицо компании. Для меня важно, кто рядом со мной работает. Вот. поэтому, ребят, все очень просто. Вам нужно прописать тот план, который вы хотите, глядя на такие, что такое транзакционный кэшбэк, здорово. Андрей, вы, видимо, новичок, вам нужно к наставнику. Я на эти вопросы сегодня, скорее всего, отвечать. Но если успею, у нас просто есть тайминг. Вот, У нас нацелено мероприятие на другое. Я делюсь теми фишками, которые позволяют мне построить быстро нашу сеть. Я не могу сейчас открывать слайды, пересказывать, ну как это сказать. То у вас каждого есть кабинет, ребят. Если мы не начнем сами работать, не будем включать свой мозг, будем ждать, когда спикер покажет и расскажет, кнет пальцем, вы ни к чему не придете. Я хочу, чтобы вы пришли ко всему сами. У нас с вами интерактив, почему я вам и говорю. Спасибо вам огромное за обратную связь. Ребят, смотрите, я хочу, чтобы вы поняли, я в каждого из вас верю, я сама себя сделала. Понятно, что когда я занималась традиционным предпринимательством, я была уверена в том, что я делаю, я твердо стояла на земле. Но когда я пришла в сетевой, мне пришлось учиться всему заново. И я вам сказала основной свой главный закон, почему я успешна в этом бизнесе, потому что я делаю то, что мне сказал сделать наставник. И чуть побольше. Мне сказали пойти сделать 10, допустим, там, не знаю, там, когда не было у нас интернета, когда я начинала в 2007 году заниматься бизнесом, я не могла тогда касаться в социальных сетях людей, писать им комплименты, утепления, как мы сейчас можем с вами сделать. Потому что наша карта, она ничего, никому ничего не ну как бы не портит, не противоречит, она нужна каждому человеку. Вот смотрите, ребят, когда человек, вот, вот недавно, еще недавно, Вокруг вас, вот где вы живете, были филиалы Сбербанка на каждом шагу. Я сама, у меня просто есть некоторые помещения, которые мы сдаем в аренду, я сдавала помещение под такой филиал Сбербанка. Ребят, филиалы Сбербанка закрываются, потому что все переходит в онлайн. Во-первых, люди остаются без работы, да? Но нам с вами, как пользователям и клиентам, не нужны эти физические офисы. Почему я об этом говорю? Да потому что, ребят, вы сегодня, по сути, становитесь менеджерами банка. Вы сегодня, не получая, ну, как бы не вкладывая в специальное образование, не тратя свое время, как бы там, на, ну, с 8, с какие там они работают, до 7, предположим, да, то есть вы не, не нагружены такой, как бы, вот, историей, как привязка ко времени, к месту там и так далее. Но вместе с тем у вас сейчас есть инструмент, который позволяет вам построить свой собственный необанк. Берите в свою команду амбициозных людей, которые понимают, что такое банк и которые готовы а, получать с прибыли, которая делится с вами банк. Вы продавайте вот эти амбиции, вы продавайте людям вот этот вот реально вот этот большой какой-то масштабный какой-то вот завораживающий результат в перспективе. Потому что если они сегодня начнут делать, и вы расчеты сделаете, и будете придерживаться этого плана. Спасибо, Кристина, и будете придерживаться этого плана, ребят, у вас обязательно будут партнеры, которые разделят с вами вашу вот это вот ваше желание двигаться, зарабатывать и так далее. Ребят, очень много предложений на рынке. Но наше предложение вам не испортит ни, ни в коем образом. Да, продавать людям возможность и дайте вот, вот видение свое, видение, когда вы будете посещать наши мероприятия, да, от мероприятия к мероприятию растет лидер. И я очень благодарна нашим лидерам всем, администрации, спикерам, что мы нашли вот такие пути, как касаться вас, ваших сердец и показывать вам наши результаты, наши наработки, ребят, понимаете? Вот, мы очень активно работаем с нашими партнерами, нам нравится разделять вот эту вот любовь к нашему проекту, да, вот. И э, когда вы понимаете, с чем вы идете к людям, ребят, э, 50% вашего успеха – это ваше окружение, 40% вашего успеха – это ваши убеждения, и только 10% – это ваши навыки, умения, знания и так далее. Доверьтесь наставнику, доверьтесь, приходите на мероприятие. Если вы еще не знаете весь, весь всех вышестоящих наставников, э, требуйте, чтобы вас подписали. Спасибо, <с> спасибо, я от вас тоже заряжаюсь. <с> вот, э -э Простите, чтобы вас подписали, чтобы вы могли с нами взаимодействовать, потому что очень многие люди... Вот до меня, ребят, дотянулся партнер с 19 глубины. Вы можете себе представить? Вы только представьте себе, ну, насколько это круто вообще. Вот, То есть у нас, я сейчас с вами говорю, у меня мурашки бегут. <с> насколько у нас безграничные возможности в нашем проекте. Ну Это нужно принять. Нужно посидеть, поразбираться, посчитать. Калькулятор для вас сделали, ребят. 10 по 10 – это, конечно, такая оптимальная история. Я вам могу сказать, что у меня из 30, которых я поставила в первую линию, по 10 сделали человек, но не все пошли дальше. А вот 6 энтузиастов, они делали больше, чем 10, и они пошли дальше. И вот именно с ними я сделала свой результат, понимаете? Сейчас я снова работаю на первую линию, но поскольку я член президентского совета, и мы сегодня очень активно работаем над этическим кодексом, я в нескольких ипостасях сегодня работаю. Вот. И, ребят, если у вас есть по маркетингу вопросы, я вам могу дать слово, могу, конечно, ну, как бы разрешить написать, это вообще не проблема. Вот. Но я больше всего хочу, чтобы вы сами расписали себе, что вы хотите, в какие сроки, и посмотрели через наш калькулятор, потому что у нас все прозрачно, все предельно ясно. Как сделать миллион, я вам сказала, тут как бы нет вообще никаких секретов. Потому что, ребят, ну это же просто, да? Мы все оплачиваем ЖКХ, мы все оплачиваем... Э, на работе не слышат. Надежда, запись ведется, запись будет выложена э, э, среди всех кофе, что у нас чередуется, идут изо дня в день. Смотрите, то есть... Так, улетела мысль, ну что, сейчас вернем, вернем, чем-нибудь заменим. Смотрите, самое главное, когда вы прогнозируете свой доход, когда вы понимаете, что вас ждет впереди, вы вместе с этими, ну как бы вы уже понимаете, кого вы пригласите в свои, в свои ряды, в свой бизнес. Потому что самое главное – это наша с вами уверенность и наше с вами отношение к бизнесу. От этого все начинается, с этого все строится. Конечно, я бы не купила эту идею, если бы я не понимала, насколько это масштабно. Я всегда Мне много раз предложили, предложения всякие приходили, перевести куда-то деньги, кто-то переведет мне, и так по всему миру какая-то копеечка гуляет. Но я не понимаю, кто стоит за этим проектом, я не понимаю, что за ценности у этих людей. И поэтому мне как-то вот э, никогда не удавалось в этом направлении продвинуться. Сегодня, зная, что такое банки, что такое платежные системы, как можно работать с бизнесами, ребят, когда вы включаете кнопку стажер, важно по маркетингу, ребят, у нас есть коэффициент, когда вы просто партнер, вы получаете по всему маркетингу, который есть в нашем кабинете 0,8 коэффициент. Когда вы нажимаете кнопочку «Стажер», вы начинаете получать э, коэффициент единицу, то есть вы получаете по маркетингу все. А у нас есть, как известно, по маркетингу бизнесы, которые мы ставим на платформу, и их э, клиенты встают на, в нашу вторую линию, ребят, они начинают тратить, мы с их э, трат зарабатываем, и это может быть бесконечное количество, бесконечное количество. Компания для вас сделала платформу, сделала все инструментарии для того, чтобы вы могли просто пойти и начать зарабатывать. Вот, вижу вопрос по ТСП, ребят, да, у нас есть обучение по ТСП, есть от Миля Николаевича, есть какие-то группы, которые мы сами организуем, и поскольку у нас есть опыт постановки на платформу бизнесов, вот вижу Кристину Истехину, у нее есть такой опыт, у меня есть такой опыт, знаю, что Оля Гришанова хорошо в этом направлении продвинулась, вот, мы этим тоже занимаемся, делиться будем, то есть у нас как бы вот идет какая-то насущная тема, да, по компании, по команде, мы включаем это в наше обучение. Мы, мы продвигаем, даем вам эти фишки, так скажем. Но я смотрю, что по самому маркетингу вопросов нет, то есть по деталям по самим вопросов нет. Вот. Но это хорошо, значит, я могу сделать вывод, что из 125 человек, присутствующих на сегодняшнем мероприятии, люди изучали кабинет, люди видели маркетинг. Ребята, это круто. Это на самом деле очень хорошо, потому что вот с этого все и начинается. Когда мы знаем, Вера, приятно видеть, доброе утро. Вчера задавала вопросы, сегодня сидит записывает. Молодцы партнеры. Ребят, то есть наша с вами фишка вообще в самом простом, да, что мы зарабатываем со всего рынка целиком. У нас нет ограничений от слова совсем. Когда у нас появится пластиковая карта, я вам еще расскажу несколько кейсов, как использовать и этот вариант для привлечения большого количества людей в вашу сеть. Вот. Ну могу несколько еще... Спасибо и рад вам за добрые слова. Смотрите, еще, у меня еще я в тайминг укладываюсь, поэтому еще поделюсь фишечками. Смотрите, как я работала вообще по привлечению большого количества людей уже по предприятиям. Вот новый район, ритейл первый этаж, да? Вот дома, дома потенциальные клиенты этого ритейла, правильно? Ритейл хочет, чтобы эти клиенты к нему пришли. Ну, соответственно, я иду к этому бизнесу и разговариваю. Сейчас люди заезжают. Сначала они начинают, там, ну, очень многие начинают делать ремонты закупаются, куда-то едут, да, где-то покупают. Сделайте им лучшее предложение. Потом они начинают технику покупать, мебель покупать. Сделайте им лучшее предложение. В конце концов, люди ходят кушать или заказывают еду к себе домой. Сделайте им лучшее предложение. И бизнес, бизнесы между собой, я тоже уже об этом говорила, когда презентовала именно, как я ставлю предприятие на платформу. То есть бизнесы тоже между собой коллаборирую, помогаю им взаимодействовать, обмениваться клиентами, и они очень с удовольствием, с большим удовольствием встают на нашу платформу. Ребята, у нас предложение уникальное. Они могут за 5000 рублей разместиться на нашей платформе, и 4 идет стажеру. Это ж круто, но это ж прям вот инструментарий, который просчитывает ваш доход, ваше желание действовать. Ну, как минимум на пару недель вперед вы себе запасли, изучили ритейлы первый этаж, пошли к ним, общаетесь, разговариваете. Также я работаю с управляющими компаниями. На предмет того, что если их люди начинают пользоваться нашей картой и оплачивают ЖКХ именно через нашу карту, они всегда будут с этого еще плюсом зарабатывать. Понимаете? И опять этот ритейл, который внизу, они как управляющая компания могут сами поставить. Они могут стать у нас стажерами и могут сами поставить этот ритейл. Я заинтересовываю люди, людей, которые друг в друге заинтересованы. Понимаете? Относя... От... Имеет это отношение к нашему маркетингу, к фишкам по маркетингу? Я думаю, что да. То есть это действительно такой объем а, работы, когда твоя мысль опережает, ты понимаешь, что ты можешь людям дать. Ребят, идите с позиции, что вы даете людям с рынка целиком заработать. Я помню, Вижевский была на обучении много лет назад, и там одна чудесная женщина мне сказала, что, Татьяна, когда ты найдешь инструмент, который даст возможность заработать огромному количеству людей, ты всегда будешь при деньгах, ты всегда будешь в хорошем расположении духа, с отличным здоровьем, потому что это хорошая такая миссия, дать огромному количеству людей заработать. Ребят, банки эти деньги выделили, так или иначе они выделены, эти деньги. Кто их заберет, вопрос к нам с вами. Я заберу, кто со мной? Поставьте какие-то знаки, кто понимает, о чем я говорю, и кто готов действовать. Вот. Спасибо, спасибо за сердечки, за салютики, спасибо за огонечки. Ребят, ну смотрите, вот на самом деле у нас сейчас очень такой период, когда мы уже с вами на ногах стоим, когда мы уже заявили, спасибо, Марин, нас уже знают, уже по кругу идут предложения от других структур. У меня супругу сделали предложение из другой команды, так скажем, да, вот, повеселились, поулыбались с ним на эту тему. Что-то я еще хотела вам сказать, но у меня столько, столько всегда позитива, эмоций, столько всегда хочется с вами поделиться, ничего не, не упустить. Спасибо, ребят, вам. Юр, спасибо огромное за обратную связь. Вот, сейчас я глоточек сделаю. Очень люблю свою работу, люблю бизнес, люблю людей, верю в людей. Ребят, самое главное, то, что я хочу, чтобы вы верили в себя. Вот я сказала уже 50% от вашего окружения. Если окружение вас сегодня не поддерживает, не страшно. Я тоже через это прошла, я тоже с этого начинала. Но когда мне, допустим, наставники говорили расклеить 100 объявлений, я находила 10 энтузиастов, которым раздавала по 100 объявлений, и они расклеивали в итоге 10 по 100 а посчитать, и все, и все в таком духе. Вот. То есть я чуть больше, мне наставник сказал сделать то-то, то-то, то-то, я еще на шаг больше, еще что-то, то-то, то-то, я еще на шаг больше. Поэтому самый главный секрет маркетинга – это его знать, это его изучить, это его прописать, это себе запланировать, это договориться с наставником, заключить моральный контракт, Смотрите, по поводу работают ли объявления. Почему я сказала про объявления? Потому что я начинала в 2007 году работать, Тогда не было социальных сетей, я расклеивала объявления, у меня люди приходили на собеседование с 9 до 9, у меня уже язык был на плечо, как я с ними работала вот это все время. Да, дорогу сидит идущий, это правда. Вот, то есть, <laughs> почему я об этом говорю? Потому что сегодня, ребята, у нас у всех с вами друзья в социальных сетях. Общайтесь с людьми, общайтесь, просто общайтесь. Не нужно сразу на них напрыгивать с классным предложением. Пообщайтесь, кто чем живет. Люди сами, многие сейчас открыты, потому что закрылись, ну эти, как сказать, рабочие места, заводы, ну автоваз, там КАМАЗ, потому что они работали на зарубежных этих запчастях, да. Многие люди сейчас остались без работы. Вот, ребят, вам просто нужно взять этих людей к себе под крыло, протянуть им интересную такую сказать, ну, я не люблю сильно слово помощь, да, но поддержка, да, поддержка же это здорово, когда вы показываете людям, что у вас есть инструмент, что вы не оставите людей просто так без этой информации. Ваша задача поделиться. Тексты у нас есть, мы тоже составляем разного рода скрипты и взаимодействуем с людьми. Но смотрите, я вам могу сразу сказать, что я пишу всегда от своего лица, потому что я... Не знаю, насколько можно опираться на какие-то скрипты. Когда я делаю звонок, я чаще всего… Ну, я люблю высокопарные слова. Вы уже заметили, что я такая эмоциональная дамочка. Я могу сказать, что я тебе звоню по срочному делу. У меня есть такое, что изменит твою жизнь абсолютно точно в лучшую сторону. Вот абсолютно точно в лучшую сторону. И люди всегда мне, либо, ну это знаете, да, выбор без выбора, когда я им делаю звонок, я им предлагаю, давай сегодня, там в 16 или завтра в 12 по Москве на Zoom выйдем, мне хватит пяти минут. И как бы я с хорошим настроением, с улыбкой в голосе всегда это делаю, вот, что люди либо соглашаются с моим временем, либо назначают свое. И мы выходим на Zoom, и я уже вот так же опять по-доброму, эмоционально с ними разговариваю. Просто разговариваю, что, а, помните фишку, да, вчера говорила, получить три «да». Сегодня банки оцифровывают рынок, видишь, везде реклама и так далее. У каждого, или можно так спросить, у каждого человека есть не по одной банковской карте, да? Да. А как ты считаешь, вот ты пользуешься картой виртуальной, она легче в применении, чем пластик, там, много пластиковых карт в кошельке там или что-то, одна лучше, чем много пластиковых карт, да? Да. А если карта позволяет зарабатывать рублями, не бонусами, не баллами, а рублями, это здорово? Да, да. Все. И потом вы переходите к разговору о том, что сейчас рынок оцифровывается, в перспективе до 2025 года это 25 миллионов. ребят. И кстати, есть же информация о том, что в связи с вот этой геополитической, геоэкономической ситуацией возник дефицит. В каком плане? Карты нужны сегодня людям, как минимум 100 миллионам человек, нужны карты. И есть дефицит. Банки могут сегодня дать только 10 миллионов. А у нас, у нашего банка и у нашей цифровой карты ограничений нет. То есть мы можем дать ее всем. То есть мы этот дефицит закрываем, чтобы вы понимали. Ну, я думаю, все, я уже на три минуты даю этот тайминг за, за захлест. Ульяна, прошу прощения, как у организатора. Да, действительно, ждем мир, ребят, одним глазком загляну в чат, сейчас, может быть, только что-то еще, так, вопросов нет, одни благодарности, ребят, буду благодарна, если кто-то сделает скрины, фото, запись, потому что мне действительно очень, как сказать, я ценю свою работу, ценю каждого из вас, мне очень нравится с вами взаимодействовать, работать, участвовать в таких открытых мероприятиях, я от этого только заряжаюсь, никогда не устаю. Вот, и мне, ой, как мне нравятся ваши лица, ребят, как мне нравятся ваши лица. Боже мой, какой я счастливый человек, что меня окружают такие прекрасные люди. Ребят, мурашки, мурашки, и посылаю вам лучики добра, любви и всего самого наилучшего. По традиции всегда ваша Татьяна Кузьминых. Благодарю, ребят, за огонечки, за сердечки. Всего доброго.